Привет, друзья! Я расскажу вам в этом коротком видео о том, что должен иметь пациент, который является пациентом врача ортодонта, то есть пациент с брекет-системами в домашней своей аптечке для ухода за зубами, и как часто он должен проходить профессиональную гигиену. Как правило, пациенты с брекет-системой ⁇ это особенная категория пациентов, для которых еще перед началом лечения мы делаем очень серьезный акцент на том, что э, средства индивидуальной гигиены зубов у них всегда должны быть с собой. Что же в них входит? Естественно, это зубная щетка. Э, зубная щетка обычная, зубная щетка специальная для пациентов с брекет-системой. Эта зубная щетка имеет определенным образом э, структурированную щетину, которая позволяет очищать и поверхность э, своих зубов, и сами замки, которые находятся на зубах, сами брекеты. Второе. Естественно, у пациентов обязательно должны быть ешики. Ершики, специальные приспособления, которые позволяют механически очень тщательно вычищать промежутки между брекетами, между брекетами и зубом, между зубами и которые позволяют исключить появление, образование и скопление зубного налета. Мы рекомендуем таким пациентам иметь регатор это прибор, который подает воду с, или в специальный раствор с усилием для того, чтобы промывать промежутки между зубами и таким образом еще больше повышать качество удаления зубного налета. Вот основной э, необходимый минимальный, скажем так, набор гигиенических приспособлений, который должен быть у пациента, который мы рекомендуем иметь. Профессиональную гиену пациентам с брекет-системной мы рекомендуем проходить один раз в три месяца, то есть четыре раза в год. И это оптимально выбранный алгоритм для тех пациентов, у которых уровень гигиены домашний поставлен очень хорошо. Но даже в этом случае в любой ситуации мы, проводя тщательный анализ и используя специальные окрашивающие таблетки для того, чтобы увидеть, а где же находится зубной налет, видим, что налета остается очень много. И поэтому раз в три месяца гигиенист проводит, специальный обычный гигиенист для ухода за э, для зубами, на которых установлена крылья-система, проводит гигиену, э, максимально убирая зубной налет и э, сохраняя целостность самой крылья что же будет, если этого не делать или если проводить гигиену реже? Как правило, в ситуации, которую я сейчас писал, наблюдается так называемая деминерализация эмали. Это значит, что эмаль становится более хрупкой. Сняв брекет-систему, такие пациенты отмечают, что остаются белесые пятна на поверхности эмали в той области, где произошла деминерализация, где оставался зубной налет. У таких пациентов... Есть очень высокий риск и сам факт возникновения серьезных процессов под брекет-системой, по периметру брекет-системы, между зубами. И, конечно, сняв брекет-систему, такие пациенты начинают эти зубы лечить, в итоге, приходя к тому, что им необходимо потратить достаточно большое количество финансовых средств и времени на то, чтобы привести в порядок полость рта, и в этом сам факт наличия брекет-системы. Тогда, как правда, заключается в том, что проблема-то кроется не в наличии брекет-системы, а в том, что был нарушен алгоритм а, ухода за зубами при наличии брекет-системы. Поэтому, друзья, если у вас есть брекет-система, пожалуйста, соблюдайте рекомендованный алгоритм проведения профессиональных гиенов, причем гигиенистов, а, берегите зубы, будьте здоровы, оставайтесь с нами. Пока-пока.